Песня «Последний парад», она вошла вот в этот диск, в гитарном варианте, потому что в диске от и до она есть в виде бонуса под оркестр. Вот. И нам показалось, что она будет уместна здесь, именно в гитарном варианте. А что одеты мы не по А то, что мы на небеса уходим, такой вот мы, десант, наоборот. А с нами и братишки лейтенанты, которых ждали всем смертям на зло, мы не герои, и не окупаем. Просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь, А столько и тогда И жизнь нам отпустили только три. А чтоб понять, что душенька крылата сначала, правда. Граним шаг по батальонам, Держа равнение строго на закат. А впереди майкопская колонна, А сзади те кого забрал Кераль. И воздух рвут лихие музыканты, И небо недалекое светло. Герои и не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь, востолько и так дорого, и Лежит, но отпустили только три. А чтоб понять, что душа, как на Сначала Сначала правда нужна, Как трассеры ночи, А мы сквозь них идем и путь далек. А через нас пишите вы живые, Не зная, что как только выйдет срок, Раскатятся небесные куранты, В июле упадем на землю город. И не герои, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад И мы родимся здесь, востолько и тогда И проживем две жизни за одну И будут наши души душники крылаты И станут наши душники крылаты И будут наши душники крылаты и улетят на новую войну. Продолжит свой невидимый парад. У нас автоматики.